Мои коллеги и я пытаемся найти видимую причину страданий наших пациентов при помощи различных лучевых методик. И очень часто оказываемся первыми, кто отвечает на вопрос, доктор, что со мной. В лучевой диагностике есть пять способов дать на это ответ. Простая рентгенография, в принципе, дает нам очень много, но далеко не все. В частности, мы не можем увидеть головной мозг. Компьютерная томография лишена этого недостатка, и достаточно подробно мы можем увидеть внутреннюю анатомию органов на серии срезов. То же самое может делать и магнитно резонансная томография, но не просто подробно, а детально показывает структуру тканей органов. Ультразвуковая диагностика она показывает то, как органы работают. Органы состоят из тканей, ткани состоят из клеток. То, как работают клетки в совокупности, показывает радионуклидная диагностика. Это то, о чем я собираюсь сегодня рассказать. Как это связано с ядерной медициной? Дело в том, что ядерная медицина – это крупная медицинская отрасль, которая занимается лечением и диагностикой различных заболеваний с использованием радионуклидов. Поскольку я занимаюсь рентгенологией, то есть я врач-диагност, то я и буду рассказывать о диагностической составляющей этого метода. Что такое радионуклид? Ответ кроется в переводе этого термина «радио излучаю» по латыни, нуклид – ядро, то есть это ядро атома, которое что-то излучает, то есть частицы или волны, иначе говоря, оно радиоактивно. Мы вводим это радиоактивное вещество в организм пациента. Оно накапливается в его клетках и излучает частицы и волны, которые попадают на специальное считывающее устройство, которое называется гамма-камера. И в результате этого мы получаем изображение. Вот так выглядит эта процедура. Вот этот пациент, вот эта сама гамма-камера. Но проблема в том, что сам по себе нуклид, он накапливается во всех клетках. Нам надо посмотреть, как работают клетки костей, или клетки головного мозга, или клетки сердца. И для этого нам нужно поместить этот нуклид в специальную молекулу, которая его достает по месту назначения. Например, такая молекула достает его в клетке сердца. И мы увидим, как работает сердце. Такая молекула достает его в головной мозг, и мы увидим работу головного мозга. Эта молекула доставит его в ткань щитовидной железы и так далее. Как и где это можно применить? Во-первых, это можно применить в онкологии. Ежегодно от рака умирает около 8 миллионов человек, и новых случаев диагностируется 14 миллионов Раковые клетки, ну вообще нормальные клетки, из которых мы состоим, они рождаются, делятся, и когда приходит время, организм дает им команду умирать, и они умирают. Но некоторые из клеток не подчиняются этому приказу и продолжают размножаться и делиться. Причем гораздо активнее и интенсивнее, чем это делали их предыдущие собратья. Так получаются раковые клетки. Отличие от нормальных в том состоит, что они накапливают радиоактивный препарат гораздо активнее, чем обычные клетки. И поэтому из той области, где они находятся, интенсив... излучение будет гораздо интенсивнее, и мы увидим их как горячие очаги. Обратите внимание, вот это нормальный скелет. И этот скелет весь усеян белыми точками. Это метастазы раковой опухоли, скелет. То есть это есть те самые горячие очаги. Это щитовидная железа нормальная, у этой мы видим узел. Радионуклидная диагностика позволяет определить эти узлы, эти раковые опухоли, на 3-6 месяцев раньше, чем это может себе позволить компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. Как видите, здесь ну, специалист может что-то увидеть. Вот что может радионуклидная диагностика. То есть мы видим на ткани мозга какое-то образование. Но мы можем и совместить эти изображения, и таким образом увидеть одновременно и анатомию, и то, где находится это образование. Это называется мультимодальная визуализация. И очень часто бывает такое, что раковые опухоли диагностируются на поздних стадиях. Возникает вопрос, а можно ли их диагностировать на ранних стадиях? Да, действительно можно. Дело в том, что они, эти раковые клетки, они выделяют особые частицы, особые вещества, которые называются онкомаркеры. Но в крайне ничтожных количествах, так что обычными методами их определить невозможно. Но их нам надо увидеть. Как это сделать? Если ввести эти онкомартеры подопытному животному, то оно будет воспринимать эти онкомартеры как чужеродные, и как, то есть как антигены, и вырабатывать на них антитела. Представьте, что антиген, молекула мартера, это Мориарти. Антиген — это Шерлок. На каждого Мориарти есть Шерлок Холмс, на каждое действие есть противодействие. На каждый антиген есть свое антител. Эти антитела будут связывать антигена, и таким образом их нейтрализовывать. Если мы получим эти антитела в лабораторных условиях и пометим их радионуклидами, к нам приходит человек. Мы не знаем, болен он, он онкологией или нет. Мы берем у него кровь. И вот, возможно, два варианта. Или есть эти онкомартеры, или их нет. Мы добавляем сюда антитела. И если там есть онкомаркеры, то будут образовываться тяжелые комплексы. Если этих онкомаркеров нет, то вот это такой легкий антиген. Мы берем фильтр, и просто антиген он пройдет через этот фильтр и на нем не задержится. Тяжелый комплекс будет задерживаться на фильтре. То есть когда мы возьмем этот фильтр и померяем активность, он будет фонить. Это значит, что этот человек, скорее всего, болен раком. Если этого нет, Тогда человек здоров. Это социальная реклама, которая говорит о актуальности сердечно-сосудистых заболеваний. О том, что они могут разлучить наших близких людей. В чем здесь принцип? Дело в том, что сосуды питают сердца и приносят туда белки, жиры, углевод, питательные вещества, кислород. Но иногда на этих сосудах могут образовываться бляшки. Так... Таким образом просвет суживается, и клетки начинают голодать, и со временем погибают. Что мы увидим? Мы увидим холодные очаги, то есть участки ишемии. Это мертвые клетки. То есть вот эти два пятнышка, они должны смыкаться. Они не смыкаются. Это мертвая ткань. Что нам это дает? Если мы знаем, что есть бляшка, мы можем или искусственно расширить этот просвет, или поставить стенд в обход этой бляшки, таким образом восстановить кровоток. Но возникает вопрос, имеет ли смысл это делать, если ткань уже мертва. Если она мертва, то не имеет смысла. Если она жива, то это нужно обязательно сделать. Часто бляшки образуются не только на сосудах сердца, но и на сосудах головного мозга. И таким образом мы имеем инсульт. Обширная область, холодная. На одной из предыдущих лекций, если вы помните, где речь шла о шизофрении, говорилось о том, что морфологически мозг больного шизофрении, то есть по форме, по структуре, ничем не отличается от мозга здорового человека. Это абсолютная правда. Но мы говорим сегодня о функциях, а не о морфологии. То есть в данном случае при сканировании мы можем увидеть, что мозг больного шизофрении отличается от мозга здорового человека. Это мозг здорового человека, это мозг больного шизофрении. Причем мы можем увидеть, что у человека уже началась развиваться шизофрения на ранних стадиях. Это вот вторая картинка. Более того, мы можем увидеть даже мозг серийного убийцы. Вот он. Улобная доля вот в данном случае работает очень плохо. Она отвечает в том числе и за развитие поведенческих реакций, и за эмоции. С виду этот человек может быть ангелом, но вот где спрятались его тараканы. Для того, ну, собственно, мы закончили исследование, теперь радионуклид надо вывести из организма. Ничего специального для этого делать не надо. все сделают наши почки. Вот они, кстати. И вот здесь на графике показано, как они работают. То есть они сначала накапливают препарат, а потом его выводят. Иногда почки работают плохо. Но слово «плохо» — это слишком неопределенное слово. Нам надо точно знать, как они работают. И вот если левая почка работает хорошо, то правая почка она копит препарат и его не выводит. То есть здесь нарушена функция. Все это, конечно, очень здорово, но возникает один вопрос. А можно ли вообще в принципе вводить что-то радиоактивное в организм человека? Это первое. А второе, как работать с самим специалистом, то есть нам, в условиях повышенной радиации. Приведу такую модель. Представьте, что вы находитесь в холодном зале, где температура минус 200 градусов по Цельсию. Но в этом зале есть камин, который очень хорошо топит. Если находиться от камина на оптимальном расстоянии, то можно не погибнуть, то есть можно выжить. Чем ближе к камину, тем теплее. Чем дальше от камина, тем холоднее. Но из камина периодически вылетают угольки. И чем ближе к камину, то есть тем выше вероятность того, что в тебя попадет уголек. Если в камин засунуть руку, то будет ожог. Чем дольше держать руку в камине, тем ожог будет тяжелее. Теперь переведу, что я имею в виду. Есть три вида эффектов, которые вызывает радиация. Это детерминированный, стохастический и герметический. Детерминированные эффекты, то есть это если засунуть руку в камин и... Там ее подольше поддержать. То есть чем выше доза, тем выше эффект. Стохастически это чем ближе к камину, тем больше вероятности, что в тебя попадет уголек. То есть чем выше доза, тем выше риск развития эффекта. Есть третий эффект – грамметический. Дело в том, что при повышенном уровне радиации, то есть при превосходящем природной, Повышается средняя продолжительность жизни, я сейчас не оговорился, она реально повышается, уменьшается частота заболеваемости, и в том числе заболеваемости раковыми опухолями. С чем это связано? Дело в том, что организм при повышенной лучевой нагрузке отвечает на это усилением своих защитных свойств. То есть то, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Но... Чернобыль сюда не подходит, поскольку в этом случае слишком высокая доза. То есть организм просто не успевает латать дыры, которые образуются. И поэтому человек может вполне погибнуть. Так вот, что это говорит о нашей специальности? При проведении процедуры радионуклидной диагностики доза крайне мала. То есть настолько мало, что, например, стентиграфию скелета можно проводить каждый месяц. Стентиграфию почек можно проводить вообще каждый день. Ну. Но мы не назначаем в любом случае этот метод исследования всем подряд. и, То есть есть определенные показания, определенные противопоказания. Но, собственно, это все, что я хотел сказать. Здравствуйте. Вот вы сказали то, что... Малые дозы, они даже полезны. Почему тогда используют радиацию только для диагностики? Почему нету радиоактивных прививок? Да, спасибо вам за Интересный вопрос. вопрос. Дело в том, что этот эффект грамметический, он, в общем-то, был обнаружен сравнительно недавно. В частности, я вот могу привести пример в Таиланде были построены целые кварталы с домами которые содержали радиоактивный кобальт и люди в течение 13 кажется лет жили в условиях повышенной радиации когда власти прочухались по поводу того что они натворили они решили обратиться в том как они живут вообще там оказалось что эти люди живее всех живых более того они Меньше в сравнении с остальными людьми в Таиланде болели раковыми опухолями. По поводу вашего вопроса ну, э, это вот опять история с камином. То есть, э, чем ближе к камину, тем теплее, то есть тем лучше ты себя чувствуешь, но все равно есть риск того, что в тебя попадет уголек. В частности, вот ну, я работаю по своей специальности в рентгенологии. Люди, которые у нас там работают, ну, они такие, достаточно молодо выглядят, то есть они мало болеют при этом, но при этом есть риск ну, развития онкологии у таких людей. но ну, Бывает всякое, конечно. То есть это при прочих, при прочих равных условиях. То есть я бы все-таки пока так не экспериментировал. Эффект есть, но его нужно исследовать. Вот считается, что будущее уже наступило, но не на всех частях планеты равномерно. Uh -huh. То есть в Самаре планировалось открытие центра позитронной иммерсионной uh -huh. томографии, но на 2015 год. Но вот по сей день, насколько я знаю, не, нет еще. Uh -huh. И второй еще будет вопрос. Uh -huh. <laughs> а, ну, ну, могу, да. Да, сразу задать второй вопрос. Значит, смотрите, э, под, ну, это центр. Это одна из разновидностей радионуклидной диагностики. Что он требует? Во-первых, он требует вот эту гамма-камеру. Но это полбеды. А изотопы, которые там используются, они живут максимум 2 часа. И для этих изотопов нужен специальный мини-реактор, который называется циклотрон. Циклотрон стоит 17 миллионов евро. И, естественно, ну, хотели построить ПЭТ-центр, но без циклотрона. Построили стадион, да? Ну, наверное, я не знаю, но, в общем, циклотрон ближайший в Уфе. Uh -huh. То есть из Уфы надо там как-то на вертолете через Курумыч привезти сюда этот изотоп, и на это уйдет явно больше двух часов, и он уже выдохнется. Это, во-первых. А Во-вторых, будет стоимость исследований будет многократно возрастать, и дешевле гораздо просто съездить в Уфу и сделать это исследование, чем это пройти у нас. Uh -huh. Но, в общем, и вот по поводу этого вопроса еще, радионуклидная диагностика, ядерная медицина, она плохо развита у нас в стране. Вот если для сравнения, у нас ежегодно проводится 500 тысяч исследований, в Соединенных Штатах 20 миллионов исследований год. Но я не хотел бы сейчас прослыть русофобом, но это просто факт. То есть тут ничего не поделаешь, просто ну, надо с этим как-то работать, наверное. И второй вопрос, да. а возможно ли применение как в портативных каких-то условиях, то есть либо это только выделение лучевой диагностики, может какое-то есть развитие в этом направлении, что как переносной такой аппарат? Вы знаете, а... ну вот появилось такое, вот я помните, я вам показывал мультимодальную визуализацию, и теперь что придумали, то есть это совсем новое, это последнее, вводится радиоактивный препарат человеку, он накапливается, например, в печени, и ему проводят УЗИ-исследования. И эти два изображения совмещаются. Но это пока самое новое. И вот по поводу УЗИ, кстати, сейчас появились ну, такие девайсы, что можно подключить просто датчик к смартфону, и использовать это вот, то есть переносить, ну вот, это такие, это то, что из нового. Вы рассказали, как мы можем увидеть раковые опухоли. Да. А возможно ли в будущем, например, есть ли какой-нибудь потенциал, чтобы можно было на эти раковые опухоли как-то воздействовать, как-то их, может быть, гасить, убивать? Да-да-да, спасибо большое. Это не просто потенциал, это реально уже существует. Просто да. поскольку я все таки диагност, я рассказывал про диагностику. А, но вот. могу сказать и про лечение, то есть… В том числе можно добиться того, что этот препарат будет накапливаться именно в опухоли и облучать ее изнутри. Это первый момент. Второй момент. Есть такая интересная штука, называется гамма-нож. То есть, э, человек, ну, например, вот помните, я показывал опухоль, она глубоко в мозгу. Угу. Ножом ее достать очень травматично. То есть для того, чтобы ее достать, человек помещается под, под специальный шлем, и там есть датчики который направляет лучи. Один луч, он имеет низкую лучевую нагрузку, но когда они все вместе встречаются в том месте, где находится опухоль, там очень высокая лучевая нагрузка, и она просто выжигается изнутри. Но ну, если понятно, о чем я, ну, да, то есть вот. Но это, это не ядерная медицина, это лучевая терапия, то есть это немножко, ну, мы идем так бок о бок, ну вот. Все-таки это можно, то есть а это еще возможно. у меня есть замечание по поводу того, вы показывали мозг здорового человека и мозг психопата, да? Да у меня будет небольшая критика со стороны философии, то есть да, человек-психопат, да. он становится психопатом именно из-за своего поведения, но поведение, оно идет не из мозга, оно же идет из взаимодействия с другими людьми, то есть человек как продукт воспитания жизненных обстоятельств. Если с этой стороны рассмотреть, то не совсем верно что мы найдем психопата если мы измерим его мозг там да да да большое спасибо но смотрите во первых верно то что вы говорите то есть не факт что если мы приведем человека вот на такой метод исследования мы что-то найдем обязательно это совсем не обязательно но велика вероятность этого с другой стороны а если вот я вот сейчас ну, проведу исследование, так всех соберу и проведу вот такое сканирование и вот найду вот людей у которых вот такой вот мозг и скажу так вот их надо изолировать это садись два. так делать нельзя. то есть разумеется, мы понимаете мы вот не сидим вот просто вот среди снимков, мы еще общаемся все-таки с людьми. то есть в первую очередь мы общаемся с пациентом. И мы, то есть выясняем его анамнез, мы выясняем, что это за человек, а уже потом смотрим на то, что мы видим ну, вот на картинку. Хорошо, я приду к вам лечиться, если надо будет. Ну если, <связано> <связано> если будет такая возможность.